Смотрите, друзья, давайте с чего ждать от 2020 года, да, то есть что я непосредственно наблюдаю. Ну, во-первых, давайте по ставкам, да, стоимость денег. Абсолютная стоимость денег в Америке сейчас менее двух процентов и в принципе Трамп давит, да, чтобы непосредственно опустили, но есть факт давления на Федрезерв, чтобы ставку опустили ниже двух, в этом складывается очень большая бомба замедленного действия, при этом рвануть она может достаточно сильно и мощно. В Банке Англии сейчас ставка 0.75, в Европе соответственно ставка 0% до минус, по депозитам вообще снизил до минус 0.4, в Банке Японии минус 0.1%, то есть ставки находятся на очень низких значениях, причин для роста инфляции достаточно большое количество, причем, опять-таки, даже находясь на очень низких нулевых значениях, фактически мы понимаем, что экономика не взбудоражилась, то есть расти она не стала. Высокий объем левериджа высокий объем заемного капитала, каким образом его из экономики убрать, и мы видим, что мировые центробанки пытались это сделать, но как результат с 2008 года за 11 лет, что у нас произошло с глобальным долгом? 250 триллионов долларов на 2018 год – это размер долга. И представьте себе, ребят, что начинается разгон инфляции мировой, и Центробанки для того, чтобы обуздать эту инфляцию, повышают процентную ставку хотя бы на 1%. Общая стоимость долга в мире – 250 триллионов. Предположим, что хотя бы на 1% увеличивается стоимость обслуживания этого долга. Это 2,5 триллиона долларов, только процентов, которые нужно платить. Возникает ли у вас после этого вопрос, будет кризис или нет? Конечно же он будет, и здесь очень важно понимать, на что нужно обращать внимание, на какие критерии, то есть какие компании непосредственно выживут, и компании на самом деле к этому готовится. То есть люди, которые сейчас говорят, что кризис нам особо не грозит по одной простой причине, потому что у компаний сейчас очень много денег, но они в моменте улетучатся. Как у нас тут, вот просто для понимания масштаба бедствия. У нас тут две недели назад, да, Роснедра оценили стоимость нефти под землей, сколько в России находится, если мне память не изменяет, поправьте меня, 1 триллион долларов, стоимость нефти, которая находится под землей, которую нужно выкачать и продать, 1 триллион, все нефти на территории России, а тут рост процентной ставки на один процент приведет к тому, что только процентов в мире нужно будет платить два с половиной триллиона долларов. Это колоссальнейший объем, да, это колоссальнейшая проблема, которая заложена, да, то есть полетят все, в первую очередь, конечно же, полетят банки. Полетят банки, за банками полетит все остальное. Банки уже, в принципе, в один голос говорят, и ФРС, и ЕЦБ, ребят, ну не работают, нулевые процентные ставки экономика очистить от неэффективных компаний. Все построено на леверидж, все построено на заемном капитале. И, в принципе, здесь вопрос... Возможно, да, то есть то, что я сейчас немножко меняю взгляд, возможно сейчас еще да, будет какое-то предоставление дополнительной ликвидности, это последнее, что осталось. Ничего вам интересного не напоминает, Европейский Центробанк расширил программу выкупа активов на 2,5 триллиона евро. Общий мировой долг всех в мире составляет 250 триллионов, то есть пока что Центробанки предоставляют вот эту вот ликвидность, да, чтобы вот эта вот пирамида вся не рухнула, но просто достаточно какого-то события, какого-то очень мощного черного лебедя, который бы вот, вот этот механизм вот этой башни непосредственно запустил, да, падение, да, вот этот карточный довик, чтобы разлетелся. И это очень страшно, да, то есть здесь вопрос, что возможно будут еще предоставлять ликвидность, будет еще какой-то рост. Лично я на самом деле жду, что будет определенная небольшая коррекция, в пределах 15-20% мы, наверное, увидим, увидим, наверное, уже осенью 2019 года, после чего мы порастем, да, там уже будет, там просто понимаете, с пусковым механизмом нужно очень активно смотреть на глобальную инфляцию, что происходит с инфляцией. Потому что если у вас будет очень высокая инфляция, просто возможный выход, да, инфляция может немного девальвировать ваш долг. Но если ты с ней не справишься, если ты ее не удержишь и она у тебя пойдет в резонанс, то в этом случае ты должен будешь повышать процентную ставку, а процентную ставку вы понимаете как, к чему она может привести.